Все деньги идут с государственного бюджета через министерство на спортивные федерации. И спортивные федерации разделяют по различным критериям, так как легкая атлетика имеет специфические критерия, как разделяют деньги по клубам, так сколько там спортсмен, сколько там детей, какие там предприятия, какие там соревнования. Ну, есть, Это сложно, но есть. Поэтому мы договаривались, что надо сделать такую формулу, как бы автоматически мы разделяли деньги. И мы дошли до того, как мерить популярность спорта. Это значит, была международная популярность спорта. И мы дошли до того, что спорт популярный. пока много федераций, народ, национальных федераций в международной федерации. Если баскетбол, легкая атлетика имеет 212 мира, э, национальных федераций в мировой, это очень большой популярный спорт. Мы дошли до того, что надо мерить тоже домашнюю популярность спорта. Но совершенно самый главный такой это результат. Но это значит, что в этой математической формуле такая федерация получает деньги, которая завоевает медали на Олимпийских играх, на чемпионат мира, на чемпионатах Европы. И очень интересно сколько людей занимается этим видом спорта если в Чехословакии было миллион футболистов и 50 людей, которые катались на коньках, но ну, это большая разница. Опять надо считать с тем. Но и в конце концов мы дошли до того, что и различные виды спорта имеют различные проблемы, что касается инфраструктуры и так далее. Невозможно все сравнивать. И опять дошли до того, что это тоже часть этой математической формулы. Так мы сделали, Касается коммерческого спорта, полностью профессионального спорта, профессиональный клуб, как «Спарта Прага» или здесь «Динамо Киев». Просто это совсем полностью профессиональные спорты. Они не входят в состав этого разделения, потому что это разделение для спортивных федераций, для подготовки на Олимпийские игры, на чемпионаты мира, для подготовки талантливой молодежи. И так нет для профессионального спорта.